Всем привет! Пример оптимизации, один из примеров оптимизации цикла. Смотрим. Например, у нас есть цикл, в котором у нас что-то делается с массивом. Ну, присваиваются какие-то значения. То есть, инициализируется массив какими-то значениями. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот у нас цикл не оптимизированный. То есть, у нас есть некий массив вот он у нас есть количество итераций и у нас есть цикл в этом цикле мы пробегаемся и вызываем rand. ну можно ранд убрать и просто какое-то число поставить короче разговор не об этом есть так вот вот это не оптимизированный цикл вот для конкретной этой задачи можно его оптимизировать а каким образом а таким образом что вот это array по факту Является указателем на что-то, начиная с этого что-то находится 10 тысяч элементов типа int. Соответственно, это адрес, начала массива, и мы можем с этого адреса, а массив мы знаем, это непрерывный участок памяти, да, то есть элементы идут друг за другом. Значит, как можно оптимизировать? Смотрите, в этом цикле мы заводим какую-то переменную i, и эта перемена и будет нам индексом. И потом мы к массиву доступаемся посредством индекса. Что, в чем суть оптимизации? Суть оптимизации в том, что мы непосредственно объявляем указатель. И этот указатель указывает на начало массива. Дальше, ну вот эти вот все Ray я сделал все для того, чтобы не было ворнингов. Можно и без них, можно в старом сишном стиле. Так вот, что я делаю? Вычисляю end. AND у нас это что? Но надо знать, где конец массива. Так вот, мы берем адрес этого массива и к этому адресу приплюсовываем n. Количество элементов в массиве. То есть, соответственно, здесь адрес сместится не на количество, ну, реальное значение адреса, а на количество единиц хранения информации. Единица хранения информации занимает 4 байта, так как это int. Соответственно, будет 10 тысяч умножить на 4, будет на 40 тысяч. То есть, адрес плюс 40 тысяч. Ну, короче, вот так. вот. Дальше, дальше, дальше, дальше. И здесь, что я сравниваю? Пока PTR текущий адрес не ну меньше конца массива и я увеличиваю значение адреса то есть с каждым разом я этот адрес увеличивается значение адреса на 4 а дальше я просто делаю разыменование и присваиваю какое-то значение но ну, думаю вы поняли, я, я думаю вы поняли в чем суть оптимизации и теперь давайте запустим на трех разных флагах при флаге оптимизации о 0 посмотрим что у нас происходит, мы видим, у нас оптимизированный цикл скорости выигрывает и довольно неплохо. Дальше ставим О1. Посмотрим при O1, что у нас будет. При O1 точно так же оптимизированный. Ну, он, по-моему, при любых при любых флагах оптимизация наша оптимизация выиграет мне так кажется ну результаты практически одни и те же поэтому поэтому давайте о3 еще сделаем и, и все да практически одни и те же результаты поэтому поэтому мораль здесь такова если у вас Подобные задачи можете смело таким образом оптимизировать э, работу с массивом. Только, но, но оптимизировать только тогда, когда это действительно нужно. Когда вам нужно по кусочкам э, разных кусках кода улучшить производительность. Вот. Потому что такой код не особо читаем. Этот гораздо легче и проще понять, чем вот этот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.